нас две звезды, один тур В принципе, конец ролика подходит. И повышение и новая карточка в конце. Вау. Быбол. А, ну, в принципе, чем больше их, тем будет разнообразием и карточки. Что там? Вот навык показывается. Прокачай навык. Давайте. Не жалко соточку. Второй. Не, ну, в принципе, можно даже вот так, жалко даже потратил реально. Да, кто сейчас по девятке специально, специально такира придума так, что качаем их. А, навыки два можно уделать, делать Качаем, конечно. но с тем более мутантом можно, мутаген можно идти оттуда достать и более классно еще и с этого <пи> на аккаунт. очень классно эти всем по десятка нашла а в следующей серии мы продолжим так вот. тебя не хватает держи а всем за просмотр новые ну, уже все отжались ну, были классно вы истории остались вы истории макса риска в роликах вообще то будем у пиарить еще. что стрите они герои Всем за просмотр, а с вами Макс Риск, всем удачи и до новых встреч, пока-пока